Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и вы долго оговаривали меня, спамили мне в личку и просили сделать видео о платах на чипсете X570, а именно высказать мое мнение о том, какие варианты я считаю лучшими по соотношению цена-качество в разных ценовых сегментах. И несмотря на то, что я знаю, что некоторые каналы уже делали аналогичные видео в целом оплатах на сокете AM4, но сегмент именно 570 почему-то остался еле затронутым. И да, друзья, я расскажу вам ровно о четырех платах, лучших, на мой взгляд, по соотношению цена-качество. И три из них будут от компании Gigabyte. И нет, я не буду править данную подборку и добавлять в нее платы от других брендов, просто потому, что какой-то шкаляр может счесть меня продажной скотиной. Мое мнение, что блогер должен быть независим не только от брендов, но и от своей аудитории. Иначе это будет просто лизоблюдство. И в конце видео, дабы быть объективным, я расскажу о других известных платах, назову причины, почему они не попали в мой список. И поэтому, если между нами нет доверия, и вы считаете, что вы лучше разбираетесь в вопросе, а я просто продажная свинья, то лучше сразу закрыть видео. Ибо если я считаю какую-то плату неоправданно дорогой для ее начинки, или имеющей существенные косяки, то в моих рекомендациях ее, к сожалению, не будет. К какому бы бренду она не относилась. Итак, начнем с того, что спрос на X570, он пока что невелик. Это вызвано во многих их ценникам, а также тем, что они имеют минимум принципиальных отличий от плат на чипсетах X470 и B450. Да, у них есть поддержка новых процессоров из коробки. Да, в X570 добавили поддержку PCI-Express 4.0, который по факту на текущий момент почти никому и не нужен. Да, на некоторых платах производители переработали и улучшили систему питания, добавив туда больше фаз. Однако вам нужно понять, что слова X570 и лучшая система питания – это далеко не синонимы. Есть хорошие модели, превосходящие своих младших братьев на чипсетах X470 и B450. Есть и просто более дорогие платы, без каких-то существенных преимуществ по организации системы питания. Также нужно понять, что в большинстве своем дополнительные фазы нужны, если вы планируете приобретать процессор с более чем 8 ядрами, то есть 3900-3950X. В остальных случаях можно найти и более дешевые модели со старых линеек и ровным счетом ничего не прогадать. Также весовым поводом купить плату на X570 является желание не иметь проблемы с биосом при установке процессора третьего поколения, ибо на всех старых платах на 400 и 300 чипсетах BIOS под новый процессор нужно будет обновлять иначе единственное что вы увидите по окончании сборки пк будет просто черный экран и на большинстве из них нет функции bios flashback на это значит что для обновления нужен будет процессор предыдущего поколения так что если вы не хотите бегать по друзьям в поисках процессора или нести плату в сервис то x570 становится неплохой альтернативой да, многие скажут, что часть старых плат уже выпускают прошитыми с завода. Выпускать-то выпускают, но это не значит, что вам не может прилететь заряжавшаяся на складе плата со старым биосом. Да, многие скажут также, что нынче вышли платы на B450 с индексом Max, уже прошитые под новые процессоры. Но, друзья, в России с нею пока напряженка. Во всяком случае, в октябре 2019. -го. Ну да ладно, хватит, наверное, о теории, давайте переходить к делу. 4 платы, которые я вам могу порекомендовать. Их я разделял по росту, качества организации, системам питания и также росту цены. На четвертом месте у нас одна из лучших на мой взгляд 570 по соотношению цена-качество питания. Это Gigabyte X570 Aorus Elite. Здесь у нас система питания основанная на контроллере InterSil ASL 69138. Он работает в режиме 6 плюс 1 и также есть 7 даблеров ASL 6617A. То есть есть реальное удвоение фаз со сдвигом сигнала, что очень важно. Итого мы имеем 12 фаз для питания. Питания ЦПУ и две фазы для питания сок. Те, кто смотрят канал, могли узнать данные наименования, поскольку в топовой плате от ASRock, а, Phantom Gaming 10, которую я тестировал недавно, использована такая же система питания. Только вот ценник там совершенно другой, друзья. Что касается в целом элита, то чипсет тут имеет вентилятор, как и на большинстве плат на x570 и, к счастью, он расположен удачно и не будет перекрываться видеокартой. Также на плате есть два M2 разъема на 110 мм, но только один из них имеет радиатор. Также плата имеет функцию q то есть есть возможность обновить BIOS без использования процессора. Но это потребуется нам лишь в будущем. И также есть версия платы с Wi-Fi модулем, который, к сожалению, очень сложно найти в продаже, но как тот суслик, она все-таки есть. Что касается звука, то тут стоит Realtek LC1200. Из минусов платы можно выделить только 4 разъема под вентиляторы, отсутствие SLI, то есть только Crossfire и не самый удачный BIOS от Gigabyte, то есть тонких настроек в нем очень и очень мало. В целом, плата неплохая. Среди 570 это, наверное, минимальный уровень, который стоит своих денег и не имеет явных косяков с питанием или перегревом зоны ВРМ. Правда, этот минимальный уровень стоит аж 12,5 тысяч рублей, по данным магазина Computer Universe. В России ценник на пару тысяч выше. И да, многие спросят, почему на этом месте не более дешевая Gigabyte X570 Gaming 10, у которой ценник ниже, она стоит в районе 11 тысяч. При этом отличия между ними вроде бы визуально минимальные. Отличия по фазам тоже небольшое, всего две фазы. И почему бы ее не купить? Дело в том, что, друзья, что Gaming 10 имеют очень горячую зону VRM. Так, например, при использовании ее с процессором 3900X и водяном охлаждении нагрев достигает 90 градусов. Для сравнения у Elite не более 65. Понятно, что Gaming 10 можно взять под 3800, поставить воздушный кулер и иметь хорошие температуры VRM даже в разгоне, но, как по мне, от платы за 10000 ожидаешь чего-то большего. Поэтому я не могу вам посоветовать Gigabyte Gaming 10 для приобретения. Не нужно думать, что все гигабайтовские платы хорошие. Среди них говна так же много, как и среди всех остальных. На третье место я поставил гигабайтовскую X570 Aurus Pro. Также есть версия данной платы с Wi-Fi модулем, если он вам необходим. Стоимость ее уже повыше порядка 16 тысяч рублей. Опять-таки по компьютер-юниверс. На плате установлен контроллер от International Rectifier, это r 35201 который стал, можно сказать, культовым. Он работает в режиме 6 плюс 2 и использованные 6 даблеров 3599 от той же компании. Количество фаз не просто удваивается, но идет также и сдвиг сигнала. В итоге мы имеем 12 фаз на CPU и 2 для питания сок. Мосфеты тут тоже от International Rectifier, модель 3553 на 40 ампер. Радиатор VRM имеет тепловую трубку и, как показывает практика, температура VRM даже при установке Ryzen 9 3900X остаются в районе где-то 60 градусов Цельсия. У данной платы также два разъема, рассчитанные на накопители длиной до 110 мм, но уже каждый из них имеет свой отдельный радиатор. Вдобавок 7 очень компактно расположенных разъемов под вентиляторы и 4 разъема для подключения подсветки. 2 обычных, 2 адресных. Звук тут получше, это LC 1220, также есть поддержка SLI и Crossfire. Из минусов, в первую очередь радиатор чипсета может перекрываться толстыми видеокартами в 2.5-3 слота. И также за такую цену хотелось бы увидеть на плате больше инструментов для разгона и дебагинга, хотя бы экран посткодов и кнопки для открытого стенда. Но и биос от гигабайта, как в предыдущей плате, также, наверное, отнесу к минусам. На втором месте я поставил плату от MSI, это MSI ACE. По питанию, по факту, тот же самый AORUS PRO, то есть контроллер 35201, работающий в режиме 6 плюс 2, 6 даблеров AR3599, то есть опять-таки реальный сдвиг сигнала и очень качественные компоненты. В итоге формула питания такая же, 12 фаз для CPU и 2 фазы для SOC. Во свете тут AR3555 на 60 Ампер. У Taurus Pro она отличается лучшей комплектацией. Во-первых, тут совмещены радиатор чипсета и радиатор ВРМ за счет длинной тепловой трубки. Это выглядит очень интересным, хотя и не новым решением. Радиатор чипсета, к счастью, совсем не прикрывается установленной видеокартой. Это также можно отнести к плюсам. Также тут три разъема под M2, каждый с отдельным радиатором, один на 110 и два на 80 мм. Экран посткодов, кнопки для организации открытого стенда, включая рукоятку Game Boost для легкого разгона, кнопки ClearArtsmos и BIOS Flashback на задней части платы. Имеется 7 коннекторов для вентиляторов и помпы, ну и BIOS MSI, который, наверное, второй по функциональности после Asus, во всяком случае в линейках плат под 4 Соответственно, плата очень даже неплохая, единственное, что, наверное, в ней смущает, это ценник. Но понятно, что за все эти навороты, за все эти накруточки придется заплатить. Ценник ее порядка 23 тысяч рублей. Ну а на первом месте я поставил ту плату, которую просто не мог обойти стороной. Это Gigabyte X570 Aorus Master. Плата эта уникальная. Она имеет 14 фаз без удвоителей. Это хорошо, друзья. Это круто. И по факту таким может похвастаться лишь ее старшая сестра Aorus X3. Но та уже стоит в районе 50 тысяч. Больше ни одна плата на X570 в такую систему питания без использования даблеров или просто распараллеливания сигнала не имеет контроллер тут тоже уникальный это xdpe 132 g5c 16 фазный который в данном случае работает в режиме 12 плюс 2 то есть те самые 12 фаз на cpu и две фазы на видеоядро MOSFET и тут AR3556 на 50 Ампер каждый, охлаждает все это дело массивный радиатор с тепловой трубкой, который дополнен еще и кожухом задней части платы, который также выполняет функцию охлаждения зоны ВРМ, это очень круто. На плате в целом есть все, что пожелает душа. То есть 3 М2 накопителя, причем каждый под своим отдельным радиатором, 2 на 110 и 1 на 80 мм. Отдельные кнопки включения и сброса биоса на теле платы для организации открытого стенда. Экран посткодов и целых 2 биоса, причем есть ручное переключение между ними, что очень приятно и очень удобно. В остальном так же как и на Aorus Pro, то есть 7 разъемов под вертушки, 4 разъема под RGB ленты, кнопки для сброса БИОСа Clear CMOS и Q-Flash на задней панели поддержка SLI CrossFire звук тут, к слову, тот же LC1220 единственная, наверное, проблема это опять-таки цена цена ее, как и у MSI Ace, порядка 23 трех тысяч рублей по данным магазина Computer Universe но с учетом в целом завышенного ценника на X570 нужно сказать, что это немного как по мне таккаurus Master стоит своих денег и если вам не жалко монет это позволяет ваш кошелек, то можете смело ее брать. Но опять-таки, просто 3900 или 3950, иначе просто бессмысленно. По окончании рассказа, дабы быть объективнее, я решил рассказать вам, почему некоторые платы, вроде бы хорошие других брендов, не вошли в данную подборку. и у MSI я поначалу рассматривал несколько очень интересных вариантов с точки зрения системы питания. Первое это MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi. Тут 5 фаз с удвоением, контроллер 35201 и стоимость всего в тысяч рублей. Вы скажете, ну ведь отличная альтернатива той же самой Aurus Pro. Но, друзья, отсутствие тепловой трубки на системе питания в данном случае привело к росту температур VRM, причем существенному. Согласно тестам с процессором 3900X, VRM данной платы греется свыше 105 градусов. А это просто оттас тушите свет. К слову, данные французов подтверждают, подтверждают и китайцы. Плата у них спустя уже пару минут теста идет выше 90 градусов. Это не хорошо, это не нормально. Также дико интересными являются у них топы, а именно MSI Creation и MSI Goodlike. Но во-первых, платы большого формата Extended ATX и влезут не в каждый корпус. А во-вторых, стоимость свыше 30 тысяч. Купить их даже я себе позволить не могу, да и не стал бы. Оставшиеся платы от MSI, как по мне, не представляют существенного интереса по соотношению системы питания, качества исполнения и, соответственно, стоимости. Далее у нас s Esrock я люблю, тем более, что это единственная фирма из четырех, которая присылает мне материнки на обзор. У Esrock действительно есть неплохие платы, а именно Taichi и Phantom 10. Проблема лишь в том, что они на 90% по всем компонентам питания имеют сходство с дешевой Aorus Elite почти такой же контроллер, те же даблеры, тоже количество фаз, те же мосфеты SIG 634, вот только ценник у Элит в районе 12 тысяч рублей, а у Тачи и Фантома он 19 и 22 тысячи соответственно. Да, они имеют свои плюсы. На них реализована тепловая трубка на VRM, да, там есть единый кожух для всех M2, да, там есть Wi-Fi модуль, но цена, друзья, все равно большая. Не нужно думать, что Wi-Fi модуль стоит дорого. У уже упомянутой Elite разница в Wi-Fi версии и в обычной версии, согласно производителю, всего в 10 долларов. Но даже если отбросить момент с ценой, назвать эти сроки идеальными не получится. На них шумный вентилятор чипсета, который в 90% случаев перекрывается видеокартой, плюс BIOS, который, как по мне, еще хуже, чем у Гигабайта, ибо в нем мало тонких настроек для разгона процессора. Остальные же их платы типа Xtreme 4, Pro 4 имеют систему питания намного хуже, чем все те платы, которые мы сегодня упомянули. А срок Creator и Aqua стоят, честно говоря, как моя почка, поэтому советовать их тоже не могу. Что до Asus, то да, он имеет один из лучших, как по мне, BIOS, самый детальный из всех и самый простой для работы. Но опять-таки высокий ценник. И мало того, что цена на все платы выше, чем у конкурентов в схожих весовых категориях, но и систему питания, сделанная совсем без даблеров, просто на распараллеливании фаз, как по мнению является пределом мечтаний. Посудите сами, тот же 8 Хиро стоит дороже Ауруса Мастера. При этом у Гигабайта уникальная 12 плюс 2 фазная система питания без даблеров. У Хира 7 плюс 1 фаза, без даблеров, то есть без реального удвоения со сдвигом сигнала, просто с распараллеливанием. Я не говорю, что их система питания хуже работает или что-то такое, просто я не вижу в ней явных преимуществ. В остальном же различия в количестве разъемов и кнопок, они, можно сказать, минимальны. А более лучший BIOS и красота платы, к сожалению, не могут вывести Asus в топ, во всяком случае, в моем мозгу. Но ну дело при покупке опять-таки остается за вами. Под видео будет ссылка на сравнительные таблицы материнок, где вы и сами можете ознакомиться с моделями, посмотреть на их систему питания. Только, пожалуйста, изучите, что значат все эти обозначения и за что они отвечают. Вариант, чем больше, тем лучше, не всегда правильный. Важно то, как это больше реализовано в конкретной плате. А с вами, как всегда, был Белыч. Надеюсь, что моя позиция по этому вопросу ясна. Чтобы вы не решили купить, Загляните на сайт Computer Universe, там неплохие цены на процессоры и хороший ассортимент материнок, в том числе есть B450 Max и меньше ценник на X570. Всем еще раз спасибо, подписывайтесь на канал и всего вам самого-самого наилучшего.